Здравствуйте! Хочу рассказать о сюрпризе, который меня ожидал вот в этой камбрике. Недавно я купила оценочку камбриги. такую Вот. Отцветающую. Здесь было несколько цветочков. И заметила, что на моих цветочках утолщаются цветоносы. При ближайшем рассмотрении оказалось здесь они опыленные. Но так как Камбрия это гибрид нескольких растений. Не знаю, что получится. Вырастут ли семенные коробочки, дадут ли они семена или нет. Еще камбрика растит вот такой молодой ростик в воде. И вот здесь, прямо у основания цветоноса, еще появляется один ростик. Будем наблюдать. До свидания. До новых встреч.